Новинки профиля для светодиодной ленты. Профиль КАП-262 теперь в белом цвете. КАП-256 новинка в белом цвете и в черном. Обратите внимание, что профили комплектуются цветными заглушками в цвет профиля кап 257 также в черном свете и в белом кап 258 широкий профиль для многорядной ленты кап 266 267 и самый большой профиль кап 265. Новинки уже на складе. Данный профиль позволяет использовать более мощную ленту, а также имеет место для размещения электронных компонентов, например, драйверы. источники питания или контроллеры. А также обеспечивает лучший теплоотвод и большую безопасность при использовании мощных лент.